Доброго времени суток! Я Игорь Чернаусов, приветствую вас на своем YouTube-канале. Возможно, для кого-то тема этого ролика, название его будет не совсем понятно. Как прочитать почту? Добавлю, как прочитать почту на платном домене. Для кого это актуально? Если вы являетесь владельцем доменного имени, если вы имеете платный хостинг, ну, например, для того, чтобы разместить на нем вот такой вот красивый сайт, свеженький сайтик у вас появляется возможность создать свою почту то есть создать свой почтовый сервер и создать на этом сервере свой почтовый ящик с интересным трастовым именем ну например вот такой "инфо собака такси магистраль конечно вот такая вот почта она более трастовая такой электронный адрес отправка писем с такого электронного адреса это дополнительная реклама вашего ресурса в данном случае сайта такси магистраль город самара но возникает простой вопрос как же прочитать почту которая приходит вот на этот почтовый ящик. Особенно, если на вашем сайте есть форма обратной связи. Вот, например, на нашем тоже сайте «Заказать консультацию». Человек оставляет свою почту, и письмо прилетает именно вот на ваш крутой почтовый ящик. Как же обрабатывать эти заявки в онлайн-режиме? Как читать почту? Вариантов достаточно много. Я вам расскажу о четырех вариантах. Вы можете выбрать тот вариант, который вам больше всего нравится который вас устраивает причем это далеко не все возможности прочитать почту с платного почтового ящика вариант номер один я его называю вариант для разработчиков вы как владелец хостинга вот я нахожусь в личном кабинете нашего хостинга вы имеете панель управления тем хостингом в моем случае это SP менеджер через эту панель управления вы имеете возможность создавать почтовые домены и создавать почтовые ящики. Вот почтовый ящик, который я создал для своего сайта «Бизнес-игра», где тоже есть форма обратной связи через почту, которая обрабатывается именно вручную, потому что все заявки здесь приходится обрабатывать вручную, ну, специфика проекта. И вот как прочитать эту почту, как делаем мы? В панели управления, в разделе «Дополнительные приложения» есть инструмент, который называется «WebMile». Возможность работы с почтой. Выбираем веб-майл, вводим данные по своему почтовому ящику, его адрес, его пароль. Все это придумываете вы, когда создаете почтовый ящик. Нажимаю кнопочку «Войти», и вот я вижу... Что форма обратной связи на сайте Такси Магистраль прекрасно работает, то есть письма приходят. Можно их спокойненько читать и убедиться в том, что все работает классно. Но, но работать с почтой через панели Sp менеджер ну, нам, конечно, удобно просто А в большинстве случаев для клиентов такой вариант не недалеко самый удобный. Поэтому вариант номер два, я его называю вариант для технических грамот. Когда вы создаете почтовый ящик, я вот войду в режим редактирования почтового ящика, вы можете сразу же настроить перенаправление. Почта вот с ящика админ собака mindgame 36 может быть сразу перенаправлена на мою почту, которую я читаю каждый день. Это Игорь Чер, собака, Gmail.ru. Для кого-то может показаться, что это как бы лучшее решение вопроса с чтением почты, то есть почта с вашего только что созданного почтового адреса будет перенаправляться на почту, которую вы, например, читаете регулярно на каком-то бесплатном почтовом сервисе. Но, чтобы письма после перенаправления с вашего сайта попадали в во входящее требуется произвести некоторые магические действия с настройкой почтового сервера, то есть прописать запись DMARC. Вообще-то это несложно сделать, но требует от вас технических знаний. Если вы никогда не настраивали записи на своем доменном имени, то возможно вам может показаться это и сложным. Но если вы занимаетесь почтовыми рассылками, регулярно настраиваете почтовые сервера, то все это делается просто. Если не выполнить настройку, не прописать запись DMARC, письма будут попадать в спам. Но вот если вы перенаправляете, как я это сделал, на почту Gmail, очень просто можно решить эту проблему. То есть зайти в папочку «Спам», найти письмо с вашего сайта пометить что это не спам и в принципе все остальные письма если вы пользуетесь gmail ящиком они у вас будут приходить во входящие ну, в большинстве случаев но если вы перенаправляете на почтовый ящик mail без настройки дмарк записи вообще письма даже в спам не будут приходить поэтому друзья для тех кто не хочет возиться с настройкой либо не хочет за это там доплачивать людям которые умеют это делать а я вам рекомендую вообще самый простой способ этот способ которым скорее всего многие пользуются особенно люди у которых несколько почтовых ящиков на разных почтовых э, сервисах этот способ позволяет собрать Письма с разных почтовых ящиков в один. Я это покажу на примере своего почтового ящика на почтовом сервисе Mail. Вот здесь у меня уже настроен сбор почты с нескольких почтовых ящиков. С моего почтового ящика DVD-WRNE-Mail.ru и также с почтового ящика Черноусов-67, Черноусов с Яндекса. СБ и так далее. То есть вот тут собирается почта с целых трех почтовых ящиков. Можно легко добавить еще один почтовый ящик. Для этого вам необходимо войти в настройки своей почты. Вот в правом уголочке, где отображается адрес вашей почты, открываем списочек и выбираем настройки почты. Ищем действие почта из других ящиков. Так как почта у нас приходит с нашего почтового сервера, выбираем другая почта. Прописываем данные по своему почтовому ящику. Это ваш адрес, который вы сами придумали, и пароль от этого почтового ящика. Сюда вписываю адрес, сюда вписываю пароль. Нажимаю ⁇ Добавить ящик ⁇ Чем можно уточнить, куда будут помещаться. Письма из этого ящика, можно их кинуть сразу во входящее, но если вам приходит очень много писем, рекомендую все-таки в отдельный ящик, прям вот с таким вот именем, вы будете понимать, что это почта именно вот с вашего сайта. Нажимаю «Сохранить», то есть оставляю все по умолчанию. И если вот я сейчас перейду во входящие, у меня появляется еще один ящичек. Видите, админ собака MyGame36. Я в него вхожу и работаю с письмами, которые приходят на этот адрес. Вот это самый простой, самый удобный способ с моей точки зрения. Почему я показываю на примере почты Mail? Дело в том, что если вот на вашем сайте именно такие онлайн заявки необходимо оставлять, то на почтовом сервисе Mail, как вы знаете, есть клиент Mail.ru. Это почтовый клиент. Устанавливается он абсолютно бесплатно с главной странички сервиса Mail. Вот сейчас перехожу на главную страничку Mail.ru. Агент Mail.ru бесплатное приложение вы его установите у вас в правом уголочке появится вот такой зелененький значок что вам это даст как только человек оставит заявку она придет на вашу почту вы сразу Увидите сигнал от агента Mail.ru, он у вас будет мигать, показывать, что пришла входящая почта. Ее нужно быстро обрабатывать, чтобы не терять клиентов. Ну и четвертый вариант, о котором я не могу не сказать. Это вариант, которым я всегда пользовался, когда работал со своим интернет-магазином. Там было очень много заявок, и у меня на компьютере стояла замечательная почтовая программа. Я даже не хочу ее сравнивать с этим mail-агентом. Это почтовая программа BAT. Это шикарная программа, которая с почтой, но ну, делает все. Я почитал, какие возможности сейчас у этой программы есть. Порадовался за эту программку. Вот эта программа также может спокойненько собирать почту с любых ваших почтовых ящиков, точно так же, когда программка запущена, она сигнализирует вам о том, что приходит почта, и вот в этих последних версиях куча всячески замечательных новшеств. Но программа платная, рассказывать, как устанавливать и настраивать ломаную версию, я не буду. Но кто заинтересуется, все-таки рекомендую купить легальную версию этой программы и вообще решить все вопросы с почтой. Большое всем спасибо Спасибо, с вами был Игорь Черноусов, такси-магистраль, если вы из Самары, заказывайте такси, ссылочку на этот свеженький сайт, который мы недавно сделали с Леной я оставлю в описании этого видео. Буду очень признателен за комментарии по дизайну этого сайта. Может быть, кому-то что-то не понравилось. А если вам захочется что-то вот подобное, в таком же стиле, с полной проработкой, под ключ, со всеми текстами, с проработкой целевой аудитории, пожалуйста, пишите, мне обговорим сделаем вам качественный сайт для бизнеса. Всем спасибо. С вами был Игорь Черноусов.